Всем привет! Сегодня мы будем готовить ржаные чапати. Для этого нам нужна кипяченая теплая вода, мука пшеничная, цельнозерновая, ржаная мука, соль. Если нет цельнозерновой муки, можно заменить ее пшеничной мукой и добавить отруби в соотношении 3 к 1. Берем муку, Добавляем в нее соль и ржаную муку. Добавляем постепенно воду. Далее замешиваем руками ее до однородной массы. Так, Чуть-чуть смачиваем влажными руками тесто, затем на разделочной доске его вымешиваем дальше. Смачиваем влажными руками тесто и оставляем его на полчаса в накрытом виде. Влажными руками берем тесто, выкладываем на доску, отрезаем кусочек теста, скатываем шарик. Посыпаем, обваливаем в муке. Раскатываем тесто. Чем тоньше блин, тем лучше будет. Дальше я беру тарелочку и обрезаю лишнее, чтобы у нас были ровные красивые лепешечки. Дальше обжариваем, так продолжаем дальше, ставим сковороду, берем лепешку и выпекаем. Выпекаем примерно 2 минутки каждую сторону. Как только краешки начинают загибаться, можно переворачивать. Вот у нас чапата сдувается. Ну, Все, чапати наша готова. Вкладываем ее, вложим следующую, а здесь мажем маслом одну только сторону. Приятного аппетита!